Самое неприятное после инсульта это, конечно, осознавать, что, что вот нормальная повседневная активность больше недоступна, то есть не хватает сил ни на что. Это первое, то есть нету сил. И второе, ну ты не можешь, ну если ты не можешь даже там пользоваться ножом и вилкой там. Почему именно здесь? Я приехал сюда, потому что я знаю, что здесь это будет максимально, что и возможно. Вот максимальное, максимальное восстановление, которое можно получить из того, что я знаю, вот клиники, которые я знаю, места, которые в мире я знаю, да, где это делается, здесь это максимум. я знал, что я в надежных руках, соответственно, мне уже изначально было проще, потому что я до этого видел своими глазами, что ну, доктор ставит на, на ноги людей, действительно, из тяжелых ситуаций. Вот, соответственно, я уже полностью доверял. Но когда еще изнутри это подкрепляется, ну, уже вот ты понимаешь, ну, ты не мог бегать никак. И тут раз ты бегаешь опять нормально, как нормальный человек как в предыдущей жизни.